Проект «Читай быстро» представляет главные из книги Джима Коллинза «От хорошего к великому. 10 основных фактов». На всякий случай на канал подписываемся и айда слушать, как становиться великими. Факт номер один. Сначала кто, затем что. Неважно, что именно вы собрались сделать. Важно с кем. Это первоначальный постулат, который закладывает основу в развитии великих компаний. Ключевые ценности. Необходимо сформулировать и донести до каждого сотрудника ключевые ценности, это основа, без которой ничего не будет. Формировать атмосферу в компании на основе четырех принципов. руководитель пятого уровня. Первоначальная задача – расставить нужных сотрудников на правильные места, при этом руководствоваться принципом основоположности человека, а потом перестать давать ответы за сотрудников. Важнейшие два вопроса по отношению к сотруднику. Если бы нужно было нанимать этого человека сегодня заново, то нанимали бы, если завтра человек скажет, что увольняется – облегчение или попытка удержать. Пятый факт – оптимисты умирают первыми. Суровые факты не должны сломать вашу веру, при этом вера не должна быть фанатичной, оторванной от реальности. Лучшая иллюстрация этому – парадокс Стокдейла. Шестой факт – эмоциональная привязанность. Невозможно строить великую компанию с 9 утра до 6 вечера. Найдите то, что драйвит вас больше всего. Из этого вырастет эмоциональная привязанность к бизнесу. Принцип маховика – наращивайте потенциал, как базис для всех остальных совершений, делайте это ежедневно и планомерно. Стремительный рост, который должен за этим последовать, это не запланированная точка или четкий период, это спонтанная смена вашего состояния. Восьмой факт – лисы и ежи. Лисы знают про все по чуть-чуть, ежи знают что-то одно, но лучше всех в мире. Вам нужны вторые. Концепция ежа – это четкое понимание человека, в чем он может стать лучшим. Успех и труд За великими успехами всегда стоит большой труд. Чаще всего труд команды, хоть это и не всегда бывает очевидно. Тут как никогда важно понимать разницу между звездной командой и командой звезд. Дисциплина и четкая цель Четкая цель отвечает на вопрос «Зачем?», дисциплина на вопрос «Как?», ответ на вопрос «Кто?» должен быть у вас еще с первого факта. Все это и даже чуть больше в текстовом обзоре книги по ссылке в описании сразу под роликом. Не проходим мимо! Подписываемся на колокольчик, слушаемся маму и читаем книгу Джима Коллинза от хорошего к великому. Вместе считай быстро.